Добрый вечер! Добро пожаловать сегодня вечером в гости к Такеру Карлсону. Определяющим принципом американской правовой системы, действительно американской жизни, принципом, который сохранил нас свободными, является равное правосудие. И этот принцип довольно прост. Независимо от того, как вы выглядите, кем были ваши родители или какова ваша политическая позиция, закон относится к вам точно так же, как и к любому другому американцу. В этой стране правосудие действует слепо. Так вот, это высокий стандарт, но поскольку американцы уже давно верят в справедливость и поскольку большинство людей, ответственных за управление этой системой, вели себя добросовестно. Эта страна по большей части соответствовала своим основным идеалам в течение 250 лет, что делает ее величайшей страной в мире. Но резкий рост численности населения в 2016 году все изменил. Постоянный Вашингтон внезапно почувствовал большую угрозу со стороны своих собственных избирателей, со стороны американских избирателей, чем со стороны любого иностранного противника. Дональд Трамп кажется им более опасным, чем ИГИЛ. Они запаниковали. И в этой панике наши лидеры решили обратить американскую правовую систему, а также американские разведывательные службы и, при необходимости, американскую армию против своих политических противников. Они чувствовали, что у них нет другого выбора. Поступив таким образом, они отказались от древнего принципа равенства перед законом и заменили его тем, что фактически является клятвой верности. Противники режима превратились во врагов государства. Это огромное перемена в нашей жизни. И сегодня вечером вы увидите результаты этой перемены. Всего через 24 часа после того, как большое жюри Манхэттена предъявило обвинение сопернику Джо Байдена в следующей президентской гонке, другое жюри также в Нью-Йорке признало виновным влиятельного республиканца в социальных сетях по имени Дуглас Маки. А что же Маки сделал не так? Преступление Дугласа Маки состояло в том, что он издевался над избирателями Хиллари Клинтон в интернете. Вы видите на своем экране мем, который Маки разместил в Твиттер во время выборов 2016 года. В этом меме Маки предполагает, что можно проголосовать за президента с помощью текстового сообщения. Потому что только избиратели Хиллари могут быть настолько глупы, чтобы поверить во что-то настолько абсурдное. Но, конечно же, в реальной жизни в это никто не верил. Оскорбление Маки не повлияло ни на один голос на выборах, и никто не доказал обратного. Правительство не принесло в жертву ни одной жертвы, этого преступления. Оно просто не могло этого сделать. Дуглас Маки просто пошутил. Никто не верил, что он был должностным лицом Федеральной избирательной комиссии. И действительно, на его профиле в социальных сетях была изображена шляпа Дональда Трампа. Это было безошибочно узнаваемо. Это было издевательство над ним. Но после выборов 2016 года и нарастающая истерии по поводу Дональда Трампа, издевательство над Демократической партией стало преступлением. Так что в результате сегодня вечером Дугласу Маки грозит 10 лет тюремного заключения. Дело, возбужденное против Дуга Маки, является самым шокирующим посягательством на свободу слова в этой стране за всю нашу жизнь. Это также полезный урок для того, кому будет позволено высказываться в будущем. Как оказалось, женщина по имени Кристина Вонг опубликовала почти идентичный мем в том же году во время выборов 2016 года. Но в отличие от Дугамаки, Вонг голосовал за Хиллари Клинтон. «Привет, сторонники Трампа», — написала она. Пропустите строки опроса и напишите текст в своем голосовании. Это то же самое преступление. Но Министерство юстиции под руководством Джо Байдена не проявило никакого интереса к судебному преследованию Кристины Вонг. Вы понимаете, как это работает? Усвоили ли вы наши новые партийные правовые стандарты? Именно в этом и заключался бы смысл данного упражнения. Они хотят, чтобы вы ознакомились с правилами игры. Буквально через минуту мы подробнее расскажем о деле Дугамаки и о том, что это значит для вас и для Америки. И кстати, Дуглас Маки не единственный сторонник Трампа, который сейчас отправиться в тюрьму из-за того, как он проголосовал. Согласно новому сообщению Джули Келли, отдел по борьбе с терроризмом ФБР только что арестовал бабушку в штате Вирджиния за 4 проступка на этой неделе. Что именно она натворила? 6 января она вошла в Капитолий вместе со своей престарелой матерью в общей сложности на 15 минут. Она никому не причинила вреда и ничего не разрушила. Она просто стояла там. И все же в то же самое время в течение той же самой недели ни один из головорезов-трансгендеров, которые вчера вторглись в дом штата Теннерси. Си. не был задержан отделом по борьбе с терроризмом фбр и конечно же не будет задержан джо байден только что удостоил их чести провести день трансгендерной видимости так что то что мы здесь наблюдаем несомненно является чем-то большим чем дональд трамп но сегодня вечером мы собираемся начать с последних новостей по его делу и мы делаем это потому что он является ведущим кандидатом от республиканской партии на пост президента и это вовсе не случайно связано с его судебным преследованием так вот трампа по-видимому обвиняют не в государственной измене мятеже сговоре или даже краже в магазине а в чем-то гораздо меньшем. В множестве процессуальных преступлений, связанных с платежом, который он, по-видимому, произвел 7 лет назад. Ни в одной справедливой системе это не было бы преступлением по закону 7 лет спустя. Но финансируемый Соросом окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэк собрал воедино юридическую теорию Франкенштейна, чтобы оправдать это судебное преследование. При обычных обстоятельствах это было бы невозможно, поскольку срок давности истек. И как будто всего этого было недостаточно для третьего мира, кто-то просочил в средства массовой информации, новость об обвинительном заключении большого жюри присяжных Дональда Трампа. Так вот, это само по себе является преступлением по закону штата Нью-Йорк. На самом деле, это гораздо более тяжкое преступление, чем те, по которым обвиняется Дональд Трамп. Будет ли Эйвен Брегг преследовать виновного в утечке информации в судебном порядке? Пожалуйста, это почти наверняка кто-то из сотрудников его собственного офиса. Брек также не будет преследовать в судебном порядке, как сегодня указывали многие люди, преступления Хантера, Байдена или других сторонников Демократической партии. Такие преступления не редкость, и их не так уж трудно найти. Брек не будет преследовать Хиллари Клинтон в судебном порядке. Порядке. Даже несмотря на то, что она только что призналась в нарушении закона о финансировании избирательных кампаний, заплатив за поддельное российское досье. Самое удивительное, что ничто из этого не насторожило сторожевых псов о злоупотреблениях со стороны правительства наших средств массовой информации. Нет, как раз наоборот. Средства массовой информации поддерживают наши новые стандарты племенного правосудия. Смотрите внимательно. У нас есть хорошие новости. Наша правовая система в действии говорит о том, что никто не стоит выше закона. Никто не стоит выше закона. Ни республиканцы, ни демократы, ни Дональд Трамп, никто другой. Я склоняюсь к тому, что никто не стоит выше закона. Ни один человек не стоит выше закона. У нас есть политические лидеры, которые не стоят выше закона. Мы не считаем, что кто-то должен быть выше закона. Если хотите, все они разыгрывали одну и ту же драму. Никто не стоит выше закона. Никто не стоит выше закона. Сегодняшние данные свидетельствуют о том, что это относится и к Трампу в том числе. В это изречении была вдохнута новая жизнь. Ни один человек не может быть выше закона. Давайте внесем полную ясность. Никому из людей, которых вы только что видели, нет никакого дела до справедливости. Пусть это слово горит у них на устах огнем. Нет, они явно кровожадны. Они бы обрадовались, если бы на вас надели ожерелье прямо на улице. Никто не стоит выше закона, они бы кричали, когда вы корчились на земле. Они бы так и поступили. Но до тех пор, пока мы все еще притворяемся, что действуют старые стандарты справедливости, равного применения закона. Тогда что же случилось с Сэмом Бенкманом, которого освободили? Помните его? Это самое крупное финансовое преступление в истории. По сей день никто так и не объяснил и даже не потрудился объяснить нам, каким образом Сэму Банкману Фриду удалось внести свой залог. Сумма залога была установлена в размере 250 миллионов долларов. Все, что было сообщено нам долготерпеливой общественности, это то, что бывший декан Стэнфордского университета и специалист по информатике из Стэнфордского университета поставили сумму в 5200 долларов, равную нулю соответственно, а его родители оценили стоимость своего дома в ноль. Таким образом, остается довольно большой пробел в знаниях. А откуда взялись остальные деньги? Никто нам этого не скажет. Никто из Представители средств массовой информации не задаются этим вопросом, потому что никому до этого не было дела. Освобожденный Сэм Бенкман не расплатился с бывшей любовницей. Нет, он обманул миллион человек и сбежал с домами на богамах. И все же система защищает его, потому что он правильно проголосовал. Это просто замечательно. Но он не единственный преступник, которого Вашингтон отказывается преследовать в судебном порядке. Их здесь так много, что их очень много. К примеру, это люди, которые уничтожили американский доллар. Это те, кто унизил вооруженные силы Соединенных Штатов и превратил это в шутку, каковой она и является. Это те, кто наводнил сельские районы Америки опиоидами и убил сотни тысяч людей, те люди, которые в настоящее время продают наши нефтяные запасы Китаю. Ни один из них никогда не привлекался к уголовной ответственности. На самом деле все они получили повышение по службе. Через минуту у нас появится более подробная информация о них. Но сейчас мы хотели бы начать с Дональда Трампа, лидера Республиканской партии, которому в разгар президентской гонки были предъявлены обвинения в несуществующих преступлениях. У нас есть очень конкретный вопрос о том, как это повлияет на гонку, потому что, конечно же, весь смысл в том, чтобы повлиять на гонку. Хармид Дилан внимательно следил за всем этим изнутри. Она является основательницей юридической группы Дилана. Большое спасибо вам за то, что пришли ко мне сегодня вечером. Так что давайте начнем с конкретного вопроса от Джермейн, касающегося предвыборной гонки, в которой участвует Дональд Трамп. Он лидирует с отрывом в 30 очков. Вы видели случаи, политизированные случаи, как в случае с Роджером Стоуном, когда судья затыкал обвиняемому рот кляпом и не разрешал говорить об обвинениях. Очевидно, что это становится все более распространенным явлением в нарушении первой поправки, но такое случается. Если подобное случится с Дональдом Трампом, он потеряет свои права на свободу слова в качестве кандидата в президентской гонке. И мне просто интересно, считаете ли вы, что это потенциально может произойти? Это очень даже может случиться. На самом деле, мы уже видели, как об этом говорили по телевидению, и на самом деле президент подвергался аналогичным обвинениям. Бывший президент подвергался аналогичным обвинениям в других судебных процессах, в которых он участвовал, а также далеко за пределами срока давности. Дело в том, что из-за того, что он иногда говорит гадости о людях на своих платформах свободы слова, ему нельзя позволять говорить о фундаментальном вопросе надлежащей правовой процедуры, которая определяет будущее нашей страны и то, как мы смотрим на правосудие и как мы смотрим на политизацию этого политического процесса. Таким образом, если это произойдет, это будет грубейшей судебной ошибкой, и я не удивлюсь, если этот политизированный прокурор обратится с такой просьбой к судье. Я искренне считаю, что невозможно представить себе более масштабное вмешательство в выборы, более масштабную или более агрессивную атаку на нашу демократию, чем затыкание рот кандидату в президенты в течение президентского года. Владимир Путин никогда и не мечтал о более разрушительном нападении на Соединенные Штаты, чем это. Сможет ли кто-нибудь остановить это? Конечно же, адвокаты, участвующие в этом деле, будут возражать против этого. И это может быть именно тот вопрос, по которому они будут немедленно подавать апелляцию в случае проигрыша. Но в конце концов, если суд устанавливает эти правила, то, знаете ли, истец должен соблюдать их или проявить неуважение к суду. И это само по себе было бы очень опасным занятием. Вот так вот и все. Да, именно так. Независимо от того, с какой стороны вы подходите к делу, все это дело от его начала и до его продолжения в настоящее время доводится до конца, то, что мы слышим из Нью-Йорк Таймс, а не из чего-либо, что офис окружного прокурора сообщил команде защиты, заключается в том, что существует более 30 обвинений. Мы не знаем, что это такое на самом деле. Газета Нью-Йорк Таймс знает, что это такое. И поэтому правосудие в Соединенных Штатах должно осуществляться не таким образом. И чего я боюсь, Такер, так это того, что речь пойдет не только о Дональде Трампе. Это подорвет доверие всех граждан к верховенству закона в этой стране, и это действительно трагично. Да, так оно и есть. И это имеет далеко идущие и долговременные последствия для поколений, о которых, я думаю, никто еще не задумывался. Дилан, я, как всегда, ценю вашу мудрую и взвешенную точку зрения. Спасибо вам за это. Спасибо вам большое. Итак, вы должны спросить, учитывая, что вся наша система была разрушена для того, чтобы помешать этому парню снова стать президентом, или эффективно исполнять обязанности президента, когда он занимал этот пост, в чем же все это заключается? Почему же они так маниакально ненавидят Дональда Трампа? Он всегда ведет себя не сносно, он расист. Хорошо, все в порядке. Дело не в этом. Вот в чем, собственно, дело. На посту президента Дональд Трамп бросил вызов господствующим ортодоксальным взглядом на внешнюю политику. Он привел в ярость неоконов, контролирующих Госдепартамент и Пентагон. Когда он ненадолго приостановил продажу оружия священной Украине, они объявили ему за это импичмент. Когда он приказал вывести войска из Сирии, как это было его конституционным правом как главнокомандующего, пентагонист проигнорировал его. Так что трудно не рассматривать нынешнее обвинительное заключение Трампа как попытку сделать так, чтобы он никогда больше не смог сделать ничего подобного. Он никогда не сможет вмешаться в то единственное, что их волнует больше всего. Это их внешняя политика. Внешняя политика, которая не пошла на пользу этой стране, фактически ослабила ее. Стивен Миллер, бывший старший советник Дональда Трампа. Он является основателем юридической компании America 1 Street Legal. Сегодня вечером он присоединяется к нам для проведения оценки. Ситуации. Стивен Миллер, мне просто интересно, что вы об этом думаете. Я как бы пришел к такому выводу после просмотра этой саги о Трампе в течение последних семи лет. Похоже, что на самом деле это третий пункт повестки дня «Вопросы внешней политики». Да, и я пережил это сам, Такер. Я пережил это вместе с этим человеком в течение этих семи лет. В тот момент, когда он получил номинацию, мы наблюдали, как скрытые центры власти в этой стране вышли из-под своих скал и начали дергать за ниточки, которыми они управляют. Они начали сливать информацию, направленную на то, чтобы саботировать его действия на каждом шагу. Они начинают использовать все имеющиеся у них органы контроля в разведывательном сообществе, в сообществе национальной безопасности, правоохранительных органах, чтобы попытаться контролировать его и контролировать его президентство. Россия является главным примером того, как это происходит. Они отчаянно пытались удержать его от стремления к разрядке отношений, с россией они отчаянно пытались удержать его от проведения этого саммита с владимиром путиным чтобы попытаться наладить отношения между нашими двумя странами а теперь посмотрите что произошло теперь когда он покинул свой пост мы находимся на пороге мировой войны Такер как только они отстранили его от должности посмотрите что произошло сейчас мы находимся почти в состоянии ядерного конфликта из-за границ украины Итак вы спрашиваете меня в чем же заключается преступление дональда трампа мы знаем что это не финансовое преступление мы знаем что это не преступление связанное с финансированием предвыборной кампании его преступление заключается в том, что он отказывается подчиняться коррумпированному и прогнившему внешнеполитическому эстеблишменту, который привык всегда добиваться своего в этой стране. И это дает ему гораздо больший контроль над нашей системой, чем, я думаю, кто-либо из нас ценит. Вы посмотрите на Джона Корнина, сенатора-республиканца от штата Техас, который, как мне кажется, большинство людей, я буду говорить за себя, считали его в некотором роде консерватором. И тогда, когда вы смотрите на это через призму того, что происходит в Украине, вы понимаете, что Джон Корнин, мич МакКоннил, Том Тиллис и почти каждый сенатор-республиканец на самом деле являются вопиющими либералами. И если бы не внешняя политика, вы бы об этом не знали. Вы бы не знали, что они полностью солидарны с Чаком Шумером, демократами и Джо Байденом. Так что по этим самым важным вопросам действительно существуют единодушие. Совершенно очевидно, что Вашингтон страдает идеологической болезнью, когда речь заходит о внешней политике, и принесении в жертву наших интересов иностранных государств и иностранных прибылей. Но причина кроется еще глубже. И я знаю это потому, что сам тоже проработал на холме почти 10 лет. Разведывательное сообщество способно манипулировать процессом сбора разведанных и отношениями с законодателями для того, чтобы получить ответы, которые они хотят получить от Конгресса. Поэтому, когда дело доходит до такого вопроса, как патриотический акт, они могут сливать то, что им нужно, они могут продвигать повествования, которые им нужно продвигать, они могут создавать угрозы, которые им нужно создавать, и выстраивать отношения, которые у них есть, чтобы добиться желаемого результата. И это всегда было справедливо в отношении, внешней политики на протяжении многих-многих лет. Затем на сцену Вашингтона выходит Дональд Трамп, человек, с которым у них нет никаких отношений, человек, который не испытывает к ним никакой привязанности, который не заботится о них, который не ценит того, что ценят они. И вот сейчас для них наступил момент паники. Это действительно момент паники. И сейчас мы живем на седьмом году этой паники, которая переворачивает всю нашу демократию с ног на голову. И вот что я вам скажу. Если прокурор Манхэттена может взять под контроль весь наш процесс президентских выборов, то по какому определению мы можем сказать, что у нас вообще есть демократия в этой стране. Вы правы. Нет, вчера президент Сальвадора, как мне показалось, справедливо посмеялся над нами и сказал, что мы больше не собираемся выслушивать никаких лекций о демократии от страны, которая подобным образом вмешивается в свои собственные выборы. И, к сожалению, он оказался прав. Так оно и есть. Стивен Миллер, я очень рад видеть вас сегодня вечером. Спасибо вам за это. Спасибо вам большое. Итак, еще раз повторяю, ирония в том, что на данный момент они уже много лет читают нам лекции о вмешательстве в выборы. Но вы наблюдаете, как это происходит прямо у вас на глазах. Судебный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 Кроме того, есть еще один счет на имени названного Байдена, и эти деньги были переведены в течение трех месяцев 15 различными траншами, чтобы замаскировать их так, чтобы это не выглядело так, как будто это была взятка из Китая. Это очень важная история. В первый раз мы действительно увидели плоть на костях денежного следа, и он был просто похоронен в течение 24 часов. Потому что кто-то слил в СМИ информацию о том, что Трампа вот-вот арестуют. И поэтому все, что мы видели с тех пор 24 часа в сутки, это новости о Трампе. И это работает как на демократов, так и на Джо Байдена. Вы помните, как в 2020 году он спрятался в подвале и избил Дональда Трампа, потому что так оно и было? У него было оправдание в связи с ковидом, и в 2024 году у него не будет оправдания в связи с ковидом, но у него будет оправдание многочисленным судебным преследованием Трампа, вы знаете, очевидно политизированным судебным преследованием. И это просто похоронит любые плохие новости после четырех лет его администрации, вбрасывающей практически все, что они соприкасаются. Но мы не слышим новостей об этом и обо всех других скандалах, которые республиканцы Палаты представителей раскрыли за последние две недели. Обо всем, знаете ли, начиная с границы и заканчивая очередными скандалами с Байденом и ложью Энтони Фаучи, ни один из них не получает никакого кислорода. Потому что Дональд Трамп для нас все равно, что крэк-кокаин. Я обращаюсь к сетям, к левым средствам массовой информации. И мы также знаем, что если будут какие-либо юридические последствия, любая ответственность, которая будет возложена на Джо Байдена в связи со схемой торговли влиянием его семьи, будет просто отвергнута как око за око. Республиканцы просто нападают на Дональда Трампа, нападают на Джо Байдена от имени Дональда Трампа. Мальчик, когда-то в этой стране было полно таких репортеров, как вы, честных и упрямых. Вы один из последних репортеров. И я вам очень признателен за это. Я надеюсь, что когда-нибудь вы будете награждены за это наградой. Миранда Дивайн из газеты Нью-Йорк-Пост, спасибо вам. Спасибо вам, Такер. И так, как мы уже говорили вам всего минуту назад. Это самое наглое посягательство на первую поправку. Ваше право иметь мнение, отличное от мнения ответственных людей. Это было самое наглое нападение, когда-либо совершенное администрацией Байдена за всю нашу жизнь, которое вот-вот отправит человека в тюрьму на 10 лет за то, что он высмеял Хилари Клинтон. В этом и заключалось его преступление. Далее мы подробнее остановимся на этом деле. Дело Дугласа Маки, о котором мы рассказывали вам в начале передачи, действительно кажется поворотным моментом для всей страны. Отличительной чертой свободного общества, является свобода слова. Вы можете говорить то, во что вы верите. Вам не нужно скрывать то, что лежит на вашей совести. И самое главное, вы можете издеваться над ответственными людьми. Они должны смириться с этим, потому что это не их страна, они делят ее с вами. Она принадлежит всем нам. Но отличительной чертой тиранов, во-первых, является полное отсутствие чувства юмора и абсолютная нетерпимость к инакомыслию. И вот я вижу человека, приговоренного к 10 годам тюремного заключения, и именно с этим столкнулся Дукмаки после того, как его сегодня осудили за высмеивание Хилари Клинтон. А затем увидеть, как сама Хилари Клинтон хранит молчание. Хиллари Клинтон, по-видимому, не возражает против того, чтобы отправить человека в тюрьму на 10 лет за то, что он насмехался над ней. Если вы когда-нибудь задавались вопросом, является ли она жестоким и ужасным человеком, то ответ будет утвердительным. И когда вы видите, что средства массовой информации хранят молчание перед лицом такого нарушения самых основных прав человека, это дает вам понять, что они на стороне правительства США, администрации Байдена, наказывающего людей за издевательство над ответственной партией десятью годами тюремного заключения. Мы нисколько не преувеличиваем этот факт. Нам не кажется, что мы перегреваемся. Мы действительно считаем, что это поворотный момент в истории Соединенных Штатов. Молли Химингуи является главным редактором газеты «Федералист». Она присоединяется к нам со своей реакцией на то, что мы наблюдаем в деле Дугамаки. Молли, большое вам спасибо за то, что пришли ко мне. Я не уверен, что когда-либо видел что-либо более страшное, чем это. Мне очень жаль тошнотворно что это дело вообще было расследовано, что по нему было возбуждено уголовное дело, и что в Нью-Йорке есть люди, которых так мало волнуют те вещи, которые делают нашу страну уникальной, что они проголосовали бы за то, чтобы судить этого человека. Мне просто кажется, что у нас просто нет страны, у нас нет правил, у нас нет законов. Единственное, что у нас есть, это то, поддерживаете ли вы режим или выступаете против него. Если вы поддерживаете режим, вы можете делать все что угодно. Вы можете взять в осаду Белый дом и ранить 60 сотрудников секретной службы. Вы можете месяцами осаждать здание Федерального суда в штате Орегон. Вы можете сжигать дотла целые города. Вы можете создать мистификацию о сговоре с Россией, и вы получите за это награды. Вы можете придумать клеветническую ложь о судье, о том, что кто-то, выдвинутый кандидатом в Верховный суд, является серийным групповым насильником, и с вами ничего не случится. Вы даже можете отпускать шутки по поводу того, когда и как голосовать в день выборов. Мы постоянно слышим это от людей, придерживающихся левых взглядов. Но если вы находитесь справа, если вы нарушаете режим, все ставки отменяются, и может случиться все, что угодно. Я бы сказал, что они разваливают университетскую вечеринку, потому что сегодня почти ни один республиканец не вступился за дугамаки просто для протокола. Некоторые из них это сделали, но очень немногие. Ответственные люди в Вашингтоне полностью разрушают так много вещей, так много фундаментальных систем, которые удерживали эту страну на плаву и позволяли ей процветать в течение сотен лет. Вы как бы задаетесь вопросом, чем же они занимаются. А как же, по их мнению, наступит следующий этап? Если вы посадите людей в тюрьму за то, что они высмеивали хилы? Клинтон, то что же будет дальше? Действительно поразительно, как много было разрушено из-за отказа левых признать в 2016 году, что люди не поддержали того кандидата, которого они поддерживали. Они готовы сжечь все дотла. Они готовы уничтожить всю страну до основания. Они готовы нарушить все прецеденты и нормы, потому что у них все еще случаются приступы гнева, и они боятся, что люди все еще могут иметь право голоса по этому поводу. Но именно это и должно произойти, чтобы люди имели право голоса. Они должны иметь возможность отстранить этих людей от занимаемых должностей и занимать руководящие им необходимо вернуть свою страну обратно. То, что у нас есть, очень ценно. То, что у нас было здесь, очень ценно, начиная с защиты первой поправки и заканчивая пониманием надлежащего конституционного процесса. И мы не можем позволить ненависти и одержимости людей и отнять у нас это все. А где же находятся лидеры республиканской партии? А где же Джордж Буш-младший, Джеб Буш, Карл Роуф? И все те люди, которые читают нам лекции на редакционной странице газеты Wall Street Journal о том, что нам следует делать, а чего не следует. Мы приглашаем их всех принять участие в шоу в любое время, чтобы они выступили против уничтожения первой поправки. Конституции. Я не слышал, чтобы кто-нибудь из них высказывался по этому поводу, и уж точно не с возмущением, что вполне оправдано. Люди должны говорить громко, и люди должны понимать, насколько серьезны угрозы, с которыми мы сталкиваемся прямо сейчас. И как, когда вы видите, что подобное происходит в других странах, такого рода преследования людей, происходят плохие вещи, и люди, которым не безразлична эта страна, должны громко говорить об этом. Я согласен с этим утверждением. Вы просто обязаны это сделать. В данном случае именно так и есть. И, кстати, всем, кто сомневается в его значимости, обратите внимание на детали. И я думаю, что любой человек, с чистой совестью, любой порядочный человек будет шокирован тем, что сегодня сделало правительство. Молли Химингуэй, большое вам за это спасибо. Таким образом, поскольку лидеру республиканской партии в президентской гонке предъявлены обвинения по сфабрикованным обвинениям. Вашингтон отказывается преследовать демократов, которые совершают тяжкие преступления, тяжкие преступления, которые действительно навсегда изменили страну. Действительно причинили ей вред. У нас есть такие люди, как Тори Ньюленд, которая поставила нас на грань ядерной войны. А как насчет таких людей, как она? Мы рассмотрим этот вопрос в следующий раз. Отличительной чертой тирании является полное искажение правосудия. Расхождение во мнениях становится тяжкими преступлениями, за которые вас могут посадить в тюрьму, в то время как реальные преступления описываются как обычное дело, как мы обычно поступаем. И поэтому, даже когда мы пытаемся посадить людей в тюрьму за критику демократической партии, мы позволяем людям, которые причинили этой стране глубокий вред, подниматься по лестнице успеха. Существует миллион примеров подобного рода, но сегодня вечером мы выберем один из них. Рейн Юленд, которая является одним из руководителей государственного департамента и, кстати, инициатором нашей нынешней войны с Россией, была также инициатором войны в Ираке. Так вот, эта война началась под ложным предлогом. Более миллиона человек погибло без всякой на то причины. К тому же она уничтожила древние христианские общины в Ираке. До войны в этой стране насчитывалось около полутора миллионов христиан. Сейчас их осталось всего несколько сотен человек. Но Нолан так и не был привлечен к ответственности ни за что из этого. На самом деле ее похвалили, а затем повысили в должности. Так вот, она вернулась на государственную службу, и ее засняли на пленку за организацию государственного переворота на Украине. Мы ничего этого не выдумываем. Вот запись с этой записи. 2014 год. Это тот самый парень, у которого есть опыт работы в экономике и в страной. Он именно тот парень, все, что ему нужно. Это Клёш и коричневая книжка снаружи. Ему нужно общаться с ними четыре раза в неделю. Вы же знаете об этом. Я просто думаю, что если Клёх войдет в должность, он будет на таком уровне работать на Яценюка, что у него просто ничего не получится. Да, нет, я думаю, что это именно так и есть. Хорошо, хорошо. Так вот она какая дама, которая читает нам лекции о демократии, подрыве демократии в чужой стране, попасться, а затем получить еще лучшую работу, а затем развязать еще одну бессмысленную войну против нашей страны на этот раз просто против России. Она один из зачинщиков этой войны. Ньюленд втягивает эту нацию в конфликт как против России, так и против Китая. Мы не можем победить в этой войне. Мы проиграем эту войну. Это приведет к разрушению нашей страны. Виктория Ньюленд никогда не была наказана ни за что из этого. Еще раз повторяю, что она получила повышение по службе. Разрушение, которое она причинила, действительно почти выходит за рамки фантастики. Вот она хвастается тем, что взорвала важнейшие объекты инфраструктуры в Европе. Смотрите внимательно. Сенатор Круз. Я такая же, как и вы. И думаю, что администрация сейчас превратилась, как вы любите выражаться, в кусок металла, лежащий на дне моря. Это просто отвратительно. Это просто отвратительно. И все же никто не произносит по этому поводу ни слова. Что же нужно сделать, чтобы вам предъявили обвинение в Вашингтоне? Если вы Ториа Ньюленд, то, конечно же, вы знаете, что вам никогда ни в чем не будет предъявлено обвинение. Вы получите что-то вроде премии за разбивание стеклянных потолков для женщин в государственном департаменте. В Вашингтоне вам грозит обвинение и наказание только в том случае, если вы осмелитесь критиковать таких людей, как Ториа Ньюленд и в этом заключается настоящий урок того, что происходит с Дональдом Трампом и его сторонниками. Настоящий грех заключался в том, чтобы противостоять людям, стоящим у власти, и особенно в том, чтобы противостоять их внешней политике. Поэтому использование правовой системы для того, чтобы остановить политического соперника в президентской гонке, является самым серьезным из возможных нападок на основные институты нашей страны, на те, которые имеют значение. Речь идет о вмешательстве в выборы. Это реальная угроза демократии. Можно подумать, что кому-то это должно быть не безразлично, но Нэнси Пелоси празднует это событие. Вчера вечером она написала вот эту самую откровенную цитату, когда-либо опубликованную в сетях. Вот она, вот она. Никто не стоит выше закона, и каждый человек имеет право на судебное разбирательство, чтобы доказать свою невиновность. А как же доказать свою невиновность? Нет. В свободной стране, в нашей стране, правительство должно доказать свою вину. Вы невиновны до тех пор, пока ваша вина не будет доказана.